Всем привет! Скоро 2 марта будет год, как у нас появилась наша Йорка Элис. Вот такой она была в один месяц и полторы недели. Размером чуть больше ладошки. Йорки рождаются черно-рыжими, а потом их окрас постепенно до года меняется. Первый день стресс был и у собачки, и у нас. Непонятно все, как и что. Бежи, Иди сюда. Иди сюда. Приятно порадовало, что такая маленькая собачка сразу стала ходить в туалет на пеленочку. В пеленочек настелили ей побольше, чтобы она всегда могла успеть добежать. Щеночки, как и совсем маленькие дети, не умеют терпеть. Чем взрослее становилась Элис, тем меньше пеленочек оставалось. В итоге остается одна. Сначала она весила примерно 500 грамм, но постепенно вес прибавлялся. Где-то с девятого месяца ее вес больше не меняется, держится 3-200. Первые пару дней собачка не ела только пила воду и в основном спала. Это был стресс от разлуки с матерью, но постепенно стала и кушать, и с удовольствием играть. Нашу Элис можно назвать гиперактивной собакой. До семи месяцев это вообще был неугомонный комочек энергии. Пыталась грызть тапки, кусала руки и ноги, Прыгала, бегала, не давала спать по ночам. Я много посмотрела видео о том, как отучить щенка кусаться. С нашей Элис все эти советы не помогли. Кусаться Элиска перестала, когда ей исполнилось 6,5-7 месяцев. У нее к тому времени поменялись зубки. Щенки рождаются без зубов, и потом между четвертой и восьмой неделей у них вырастает 28 зубов. С 4 по седьмой месяц эти зубы выпадают постепенно и вырастают постоянные 42 зубы. У Элис долго не выпадал один клычок сверху, и ей удалили его в клинике. Вот молочные зубки, которые я успела найти или даже отобрать у елиски. Несколько выпавших зубов она мигом проглотила. А это ее состриженная шерсть, набрала 22 грамма. Это ее любимая игрушка, которую она постепенно разгрызла на мелкие кусочки. Из одной игрушки получилось 5. Сняли в замедленном режиме, как она игрушку об пол бьет. Здесь ей около годика примерно. Этот свитер, на котором она так любила спать, тоже нещадно грызет в последнее время. Очень рада, что у нас есть наша Элис. Всегда с ней разговариваю, по возможности как можно больше уделяю времени, играем, гуляем на улице. Ведь собачка это не игрушка, ей нужны общение, забота, терпение и любовь, так же, как и маленькому ребенку.